Заложен принцип, в котором каждый ребенок или его семья, точнее его семья, поскольку мы говорим о ребенке от 6 до 17 лет, принимают для себя решение, хотят они заниматься спортом или нет, если хотят, то каким. И они точно знают, что э, государство в лице либо центрального э, бюджета, либо территориального бюджета э, поддерживает их желание в каком-то финансовом эквиваленте. И для всех он одинаковый. И дальше уже семья принимает решение в зависимости от того предложения, которое есть у них в том районе, городе, селе, в котором они находятся. И здесь как раз наша с вами задача как э, спортивной сферы создать как можно больше предложений, и здесь будет появляться эта конкуренция, в котором предложения будут создаваться. И каждый вид спорта будет показывать, насколько он лучше может решить задачу этого ребенка, этой семьи. И таким образом привлекать именно в свой вид спорта. Заработают школы общеобразовательные, которые у себя внутри откроют спортивные клубы, спортивные секции. Более эффективно начнут работать существующие детские спортивные школы, поскольку у них есть уже сегодня преимущество для того, чтобы стартовать с гандикапом. Потому что у них есть имя, у них есть тренеры, у них есть методики, у них уже все есть. Все, что им нужно сегодня, просто пересмотреть взаимоотношения и перестроить свое и расписание, и свой подход к формированию учебного плана. Видископ. Спортивное видео.